О, можно катану взять. <смех> детонатор. Нифига. А, и где он? Где детонатор? <смех> а, все, вот он. Так. Ох. сейчас бомбанем вот этот бункер нахрен. Сейчас <смех> от, от этой базы ничего не останется. Ну-ка, Валера, и красная кнопка.